Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добрый день, наши уважаемые радиослушатели, радиостанция Сан-Гейтс. Рада приветствовать вас в своем живом эфире. Сегодня у нас продолжает нашу передачу Инесса Олива, замечательный маг, экстрасенс, психолог из города-героя Минска. Здравствуйте, Инесса! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, радиослушатели и... Интернет слушатель. Тема нашей сегодняшней передачи – «Новолуние и ритуалы. Это очень интересная тема. У нас, помнится, была тема полнолуния и было огромное количество звонков и интересующихся людей вот эти моменты, потому что, как известно, Луна это основа отливов и приливов. Мы были очень приятно удивлены тем фактом, что люди звонили, интересовались, задавали вопросы. Ну а сейчас мы поговорим о новолунии. Итак, Инесса, мы вас слушаем. Еще раз здравствуйте. Значит, мы как раз и встретились сегодня в день новолуния, то есть это получается через час, как бы будет даже не через час, где-то через минут сорок новолуния да. по -нашему как бы так. Но ну, э, я думаю, что в принципе, да, все знают, что луна э, как бы делится на четыре четверти, угу. да. И вот это получается новолуние, как бы и как первая, э, вторая четверть это у нас идет вот именно до полнолуния. Значит, э, новолуние, э, э, если в полнолуние мы видим луну, то в новолуние мы луны не видим, то есть она э, как бы скрыта. То есть, почему получается, что новолуние это полное совпадение Луны и Солнца, а полнолуние это против как бы, стояния uh -huh. получается. То есть, естественно, на небе ничего, как говорится, нету. Да, и ну, то есть вообще вот лунный диск он как бы не виден. Так. Значит, вообще очень хорошее время. То есть оно само по себе отличается с полнолунием. Да, то есть, э, что делаются ритуалы в полноолунии, это совсем другое на, на новолуние. То есть, они совсем как бы не совпадают и имеют э, вообще э, разный мистический как бы смысл. Хорошо. Вопрос. Эм... Новолуния что собой олицетворяет, и какие ритуалы благо, благосклонно или же правильно делать в новолуние и чего ни в коем случае не стоит делать. Чем новолуние отличается от полнолуния в энергетическом плане, и как это влияет на все человечество? Значит, я вам что хочу сказать, вот даже в принципе в старину всегда бабки говорили, то есть, если новолуние, значит, получается, то есть, как бы зарождение. Да. А если полнолуние смерть, то есть как бы обычно, и на самом деле, так, большую часть вот именно рождаются там детки в новолунии, но смертность в полнолуния больше. То есть, естественно, само слово говорит ново, но, новорождение, но, новолуние, то есть новая луна, зарождение чего-то нового. То есть во всем, во всех смыслах, то есть как бы, что касается и магических направлениях, что касается вообще жизненного, как говорится, опыта, да, это идет вот именно время за рождение. Понятно. Ну и вот если быть ближе к ритуалам, что у нас происходит? Значит, что, как бы, я еще раз говорила, что если на полнолуние оно получается большинство, вот именно, то есть как идут чистки, как от ну, как отработки какие-то, то в новолунии очень хорошо что-то начинать заново, вот именно, то есть, э, как новые дела, то есть это без, э, без разницы. Да, ну, то есть лучше планировать вообще, э, как бы э, даже вот э, в принципе, кто э, э, мастера работают, новое зарождение, новые дела, новые, новые заговоры, новые ритуалы, то есть даже в этом будущее, как бы э, э, как начало такое. Да, значит, очень хорошо, чтобы э, там на бизнес, вот именно на какие-то заключения договоров, заключение вот именно каких-то то есть как бы сделок очень в такое благоприятное время, очень хорошо, естественно то, что я сказала, что если в Новолунии вот именно то есть, родился ребенок, угу, да, да. То это получается, значит ребенок будет очень счастливый, богатый и долгожитель. То есть, как бы таким образом. так да. э -э Вообще, в новолунии ни в коем случае нельзя отмечать годовщину э замужества. Почему? Потому что семья быстро распадется. То есть, это вот э обязательно. В новолунии нельзя ни в коем случае брать вот именно как в долг, занимать деньги. А то есть, я минусы говорю новолуние, а потом да. я расскажу. Вот именно, то есть, как бы э плюсы. Так, значит, ни в коем случае, вот именно, то есть, как бы, если вы хотите что-то закончить, то в новолуние это ни в коем случае сделать нельзя. Ни в коем случае. В новолунии да? ничего не заканчиваем. Да. Именно только, если заканчивать хотите что-то, или хотите что-то, вот именно, как бы, какую-то выполняете миссию или чистку, то это после полнолуния. Значит, если вообще планируете какие-то начинания, какие-то поездки, это время вот именно благоприятное, очень, очень хорошо, хорошо, если как бы для женщин, кто вот именно как бы страдает бесплодием, и страдает как бы проблема вот именно забеременеть. Очень хорошее время, то есть, как подшаманить и, там, чтобы получился, как бы благоприятное время конкретно вот именно для зачатия ребенка, угу. как бы так. Значит, то, что вот касалось, я говорила, что ни в коем случае нельзя вот именно в долг занимать, да и брать, да, потому что деньги пропадут сразу. В это, это, это в новолуние, да? Новолуние, да, да ни в коем да. случае. И ни в коем случае, ну, то есть, как бы, если даже, как бы, ни была ситуация, хотя бы, э, ближе, вот, именно, хотя бы, последние уже, как бы, там, То есть, деньги лучше, а, у нас, у нас? Вот, да, если я кому-то отдалживаю деньги, мне это лучше делать в, ближе к полнолунию. А если у кого-то отдалживаю, то лучше в новолуние, да, или как? Да. Значит, смотрите, если вообще отдавать деньги, долг, конечно, лучше, вот именно, ну, то есть много кто знает, у кого забрать удачу, так, или просто-напросто, ну, как бы чуть-чуть над человеком поиздеваться, то есть попросить у него одолжить денежек в новолуние или в растущую, тогда, как бы, будете чувствовать, что кошелек ваш пустится, и плюс еще получается, что... Будете разоряться. То есть, таким образом. Mm -hmm. а вот поэтому, ну, то есть, как бы, и вообще, вот, на новолуние лучше даже, вообще, выполнять, вот, ну, то есть, любое исполнение желаний, то есть, оно и направлено, вот, именно, на исполнение желаний, там, неважно, личные, там э, любовные отношения, mm -hmm. то есть отношения как бы любовной магии, что касается денежных обрядов, ну, бытовых как бы обрядов. Ну, то есть, здесь вот именно человек, который хочет изменить вот именно жизнь к лучшему, это и делается в новолуние. Понятно. То есть э, именно, то есть он, этот шанс дается раз в месяц, можно сказать. Если полнолуние, оно может быть два раза в месяц, ну, как-то. Э, Такое случится, то в новолунии оно раз в месяц получает. Ну, то есть, как бы это можно все как бы настроить и подшаманить. Короче, берем денежку в долг в новолуние, отдаем в полнолуние. Правильно? Да. Нет, это если хотим навредить. Если навредить хотим. А если не хотим навредить? Ну, тогда попросить именно в полнолуние. В полнолуние. Но тогда не получится, что мы сами что-то отдаем человеку. Ну, она, знаете, как, самое главное, просто, что почему он на болоне? Если, если вообще, да, если у кого-то, я просто к чему говорю, если у кого-то, э, к примеру, очень такая несчастливая доля, если э, человек как бы довольно-таки состоять, ну вот, два, взять два человека, да, вот один как бы такой миллионер, то есть как бы без... Как бы такой миллионер, это нормально. Так. И в результате, короче, поправить свою вот именно судьбу, человек может одолжить на новолуние. Вот тогда он попадет. Ну, как бы, особо не разорится этот человек, И тот, у кого так средний как бы, доход, он может разориться. И человек, если очень сильно вот именно в это верит, все, тогда он конкретно пойдет у него все на разорение. Да, но вообще, лучше такие вот, ну, делать ритуалы, да, никому не вредя, просто не вредя, mm -hmm. да. Я давным-давно вам приводила пример, вот именно как бы э, с таракашками. Когда-то это давно да. вам, ну, или больше чуть-чуть прошло времени, да, месяца 8 назад. Значит, э, чтобы никого не обидеть, просто можно. Он смешной, конечно, этот заговор, и тараканов-то тяжело найти, но он очень эффективный, очень, да, если вот просто изменить какую-то судьбу. Значит, берется как бы где-то находится э, таракашечка, ползочек, ага. так нужно обязательно у кого-то просто э, взять, э, украсть желательно, да, маленький кусочек мыла, в Америке этого нету, но надо купить тогда, если, ну, то есть, как бы в Америке, возможно, жидким мылом, но как бы, у нас тоже это скоро будет такое, но, в принципе, э, как бы приобрести кусочек маленький, и отщелкнуть, то есть, если бы купили, значит, отщелкнуть, и плюс еще... Э, ходовую монету, то есть любой страны, где вы живете. Если вы хотите, чтобы у кого-то бизнес, он как бы налаженный конкретно с разными странами, значит, каждой, по каждой монетке вот именно положить вместе с этим. И живой, чтобы был этот ракашечка, потому что если он умрет, то это, ну, он не очень хорошо. Чтобы даже вот когда будет этот ритуал, делать, чтобы он жил. Да, когда вот. его будут заказывать, в ямочку вот уложили, вот именно, чтобы он был живым. То есть еще плюс очень хорошо делать тоже, Приводила примеры, когда... Э, подожди, на, что надо сделать с тараканом еще раз? То есть мы вот его изловили, да, где-то. И... Да, но я уже приводила этот ритуал, поэтому ну, ну, я думаю, что просто, если кто слушал эту, перед, эту передачу, я думаю, прослушал. Э, значит, берется вот эти э, три... Как говорится, вещички соединяются вместе. Какие да? вещички? Вместе. Еще раз. Монетка, вещички, мыло. и, и денежка. А, а, как же, а как же нам соединить эти три вещички? Клеим, что ли? Нет, очень легко. Есть э, пищевая э, пленочка, садите туда и ровненько всех поймаете аккуратненько. Раз разрезали, и там вроде бы он там копошится, э, э, э, на монетках сидит, там на мыльце сидит. Ну и, и потом, когда идете закапать, желательно это закапывать в четверг. Чтобы обязательно это был четверг, первая половина четверга. Так. Именно после. Вот сейчас у нас среда, значит, да. завтра этот ритуал надо делать. И получается, просто берете, подходите, вырываете этот ямочку, закапываете, закап ложите туда и говорите. Ну, сколь быстро. Как говорит, мыло, измы, мыло измыливается, быстро бы пропали бы мои неудачи и невезения. И потом, как сколь много у худой хозяйки тараканов, много было бы удачи и денег. Из за гора на удачу и везение взрываем, сырой землю засыпаем. То есть это один из... и они то есть обязательно сказать, да будет так... Очень, очень очень много других ритуалов. То есть, как бы, я, э, вот то, что касается, как бы, месяца, естественно, то есть э, день-два получится, как бы, оно, э, как бы, не будет ничего, но уже на третий денечек mm -hmm. пойдет такой маленький серп. серп. Ну, то есть я объясню немножечко различия, то есть Луны, там, потому там, что много ну, кто-то не разбирается и очень как бы путает, да, угу. если буква С, это убывающая. если полнолуние, понятно, полная Луна, если э, просто в обратную сторону буква С, и если мы добавим просто палочку вот именно как, ну, чтобы на будущее запомнить, приложите просто невидимую палочку, как R букву сделать. Угу. Это будет, ну, я по-другому говорю, Э без палочки, ну, то да. есть, как бы так. Ну, а так обычно говорят, Эр, невидимая Эр, типа так. Ну, то есть, как бы, одна в одну сторону, другая в другую сторону, то uh -huh. есть, как бы. Эсочка – это убывающая. Значит, и, в принципе, как только, как только, вот именно зарождается месяц, uh -huh. значит, только вот новолуние, значит, э, к примеру, вот едете, идете, неважно. Да, какие бы у вас купюры не были, там достаете кошелек и показываете первый раз. Вот вы видели этот маленький сапушок, такой серпик, так? вы показываете свой кошелек открытый, с этими денежками. Uh -huh. Ну, то есть, как, что у вас там есть. да? И их, короче, держите, вот даже можно одну купюру положить, ну, показывать можно всю полностью, весь кошелек, потому что очень, очень много таких ритуалов. Uh -huh да индивидуально конкретно на одну купюру на монетку там то есть как бы ну на кошелек очень просто и легко показали первый раз в месяц и все ну то есть как бы ну можно даже про себя сказать вот как ты там месяц растет да как бы так и расти мое состояние там ну и обязательно то есть как бы подтверждение должно быть так и плюс еще ну то есть один раз это нужно если много раз это показывать деньги будут пугывать это закон, это обязательно. Только вот увидели молодой, как он начинает расти, так его показываешь. Потом еще можно очень сделать, короче, в домашних условиях тоже. То есть поставить водичку на окошечко, то есть в баночку, в стаканчик, неважно. Бросят туда монетки ходовые. И пусть они там лежат. Лучше всего, если есть золотые Николаевские монеты. Это вообще хорошо. Николаевские монеты? Да, да. Ну, да. в русском их много еще вводится. Контепориат. Ну, да. Да. Поэтому туда, в принципе, положите. Червончики, да? Червончики. Червончики, ваш, нашички, пятерочки, без разницы. Так. И туда, короче, как бы положите. И как только вот месяц начинает расти до полнолуния, он полную силу набирает полностью. И, короче, нужно обязательно, то есть это тоже ритуал, да. очень хорошо делать, неважно, на э, богатую долю, на красоту, на э, деньги, на улучшение вашего, э, как говорится, благосостояния, ну, то есть, как бы на все, вот именно, как бы, что вы хотите. Uh -huh. Ну, уже если конкретно кому-то что-то надо зарядить, ну, обратиться, если не, ну, как бы не знает ничего, пусть обращается, естественно, к мастеру. Но очень самые-самые простые вот моментики, я это рассказываю для народа. Ну, ну то, да. Еще, в да. наших условиях они сделали себя, как говорится, богатенькими, красивенькими, удачливыми. Поэтому, в принципе, здесь, когда дождется вот именно как бы водичка, полнолуния? Да. Вот, ну, то есть, как бы, э, можно сказать слова, вот когда забираете в полнолунии, там, можно в этих двух днях, да, можно, не доходя тому уже, когда набрал 14-й день полную силу, такую угу. крепкую, так, можно умыться, смотря на что-то наговорили. Можно ну да. сказать. Как ты месяц, то есть, она же водичка это смотрела, там, ну или да. с монеточками, или еще чем-нибудь, и можно сказать, что как ты месяц э, как ты месяц рос, ну, то есть нарастал так, чтобы у меня нарастало там то-то, то-то, то-то. Или там, ну, можно сказать, батюшка мам, месяц дорогой дружочек золотую рожу дай Господь тебе золотые рожки, а мне там как бы красоту или еще что -то". Ровные ножки, да? важно, там, хотите вы красоту, хотите вы здоровье, хотите... Ну, обычно старушки очень любят вот именно чисто молодик, он mm -hmm. в народе еще называется, то есть как бы, да, его очень любят бабушки, да, они тогда набирают такую силу, вот, ну, то есть подпитываются, так вот, ну, то есть как бы каждый не выходит, не говорят, ну, то есть про себя, там, дай мне Бог здоровье, то есть как бы месяцок дай мне здоровье, как бы так, такого вот плана. То есть, очень много вариантов делать, то есть, как бы очень хорошее время, благоприятное время для вражбы, любовной магии. Очень. Это да. на новый месяц. Есть, а? новый на новый месяц, месяц. Да. да. Ну, объясню еще. То есть, как бы можно сделать на новолуне это зарождение новых отношений. Да, когда ну, оно то как бы, э, только-только зародились, там встречаются, там закрепить так, потихонечку, так легенький такой, как бы маленький такой оморочек, угу. да, э, чувствующую человечку, а уже потом, ближе к полнолунию, уже это там имеет силу ого-го. Делаются очень сильные привороты. Вот. Вот. Это как получается, они восьмые, 14 лунные сутки, оно как бы э, очень такие магические си, си имеют полную силу такую конкретную. То есть и в это время тоже очень хорошо, ну, то есть, как я и говорила, то есть время как приворотов там можно делать там заговоры там или как бы магические ритуалы там на богатство, на удачу, то есть закрепление такое, как бы, вот как я и говорила, что как ты батюшка месяц растешь, да. нарастаешь, что у меня нарастали как бы эти вот. Э, то, что вы просите. Да. Так, ну и, в принципе, девушке не замужним очень хорошо. То есть, как бы, даже вот выйти просто на балкончик или на улицу, и как бы посмотреть на месяц, то есть дай мне женишка, молодой, месяцок. Ну, то есть как бы такое да. тоже. ну То есть как бы это постоянно тоже, ну, городские они как бы мало в этом сведущие, но люди, выходцы, которые именно с деревень, они в основном, то есть как бы это из поколения в поколение, это передавалось всегда. Очень хорошо, очень хорошо ложить денежки под стол, под скатерть, тоже. Угу. Очень сильные, тоже как бы получается э, ложить вот именно под, э, под, э, под скатерть в, в разных комнатах на полнолуние вы тратить.